Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. Сегодня у нас на повестке дня ваша любимая рубрика как у моделируем интересный бюстгальтер как у Виктория Сикрет. Что я хочу сказать бюстгальтер дорогой на сайте он стоит практически ну вот 20 тысяч рублей я прям специально для вас показываю. Стоимость, со скидкой он стоит 17 999 рублей, но для нас золотых ручек нет ничего невозможного, поэтому сегодня мы с вами будем повторять данный бюстгальтер. Девочки, мы с вами опираемся на мой курс «Твое идеальное белье», в котором я давала конструирование базовой основы по индивидуальным меркам, многие девочки уже приобретали этот курс, остались довольны, поэтому если вы еще его не прошли, обязательно приобретайте и uh, учитесь. Информация действительно очень хорошая, доступная и результаты, ну скажем так, превосходят все наши ожидания. Итак, мы берем в принципе любую базовую основу, отработанную, как раз таки в этом курсе «Твое идеальное белье». Смотрите, мы там конструируем бюстгальтер по меркам. Большая это грудь, средняя это грудь, маленькая грудь. Мы подставляем свои мерки, делаем базовую конструкцию, отрабатываем макет. И уже по отработанному макету, когда у нас есть база отработанная, на ее основе мы делаем, вообще выполняем любое моделирование любого бюстгальтера, бюстгальтер на каркасах. Итак, что мы здесь видим? Ну, можно, в принципе, и вот на фотографии посмотреть, фото выведено еще и вам на экран, более, ну, в таком в крупном формате. Итак, бюстгальтер на каркасах, классика. Вот, девочки, кто опять же проходил данный курс, видят, что выполнено отведение уступа под бретель. То есть в базовой основе уступ под бретель идет где-то, знаете, на уровне центра груди, на уровне соска, да, вот как бы вот в этой части. Но мы с вами выполняем первым шагом как раз-таки отведение вот этой бретели. Я вам сейчас покажу, как это сделать очень просто. И потом уже вот здесь как бы самое сложное, ну не самое сложное, а вот то, что бросается в глаза на первый взгляд, это выточки, куда мы их дели. Нет, ни боковой выточки, ни вот этой вот подгрудной, ни нагрудной, да? То есть мы выточку должны увести в рельеф. Можно в один рельеф увести, если грудь очень большая, можно увести и во второй рельеф. Ну вот у меня есть схема. Что здесь очень интересно? Интересно, что Смотрите, какая красивая комбинация материалов. То есть у нас микрофибра идет как раз таки по стану бюстгальтера. Да, стан выполнен из микрофибры. И вот эта средняя часть тоже выполнена из микрофибры. Что это нам дает? Ну, либо это может быть бельевой атлас. То есть то, что непрозрачное, плотное. Да, плотный материал. Смотрите, нам это дает поддержку. То есть вот в этой части, в области, под, ну, где у нас подмышечная впадина, да, здесь идет широкая часть. То есть хорошая поддержка груди дальше если вот мы говорим про центр груди там где у нас находится сосок да то он закрыт все остальное, верхняя часть и нижняя часть, вот здесь они выполнены из какой-то сетки. Это может быть сетка с вышивкой, это может быть любое кружево, которое идет у нас в комплект к микрофибре. И получается, что бюстгальтер достаточно откровенный, он открытый, но в то же время вот эта центральная часть, да она как бы прикрыта. Все смотрится очень хорошо и в то же время ну, так фантазию возбуждает. Ну вот еще раз можно посмотреть на фотографию. Кстати, просто упомяну скользь. К данному бюсгальтеру идут очень красивые трусики. Посмотрите, какое классное сочетание материалов и резиночек. Если, опять же, данные трусики найдут у вас отклик, пишите в комментариях. Мы с вами их тоже ну, выполним моделирование. Да? Может быть, и сошьем. Итак, возвращаемся к бюсгальтеру. Очень классный. Ну, очень. Итак. Ну допустим, я нашла какой-то свой старый поролоновый, да, вот эту вот эту чашку, я вам показывала какой-то урок. Вот она, эта вставка. Вот если смотреть, это подмышечная впадина, да. Вот центр груди. Вот оно все тут у нас выпука, как должно быть. Ну, здесь, правда, маленькая чашечка, но тем не менее. Вот эта часть вся уплотнена, да, она выполнена из микрофибры, допустим. И вот они вот так проходят, вот эти вот рельефы. Вообще нужно поискать эту форму. Чем больше грудь, тем сильнее и, ну, скажем так, ну, тем, тем сильнее этот, этот вот наклон образовывается, да, то есть можно поиграть вот с этими формами и линиями. Кстати, когда я на этом данном курсе рассказывала, что, ну, когда мы ищем да, вырез декольте, когда мы ищем положение вот этих выточек рельефов, вот на макете очень хорошо как раз таки отрабатывать положение вот этих линий. Но сейчас мы это сделаем в плоскости. Итак, вот у меня есть базовая основа, вот я с курса брала, бюстгальтер допустим какой-то вот на на какую-то условную грудь да есть выточки: нагрудная подгрудная вот ну и что я делаю я должна сейчас перевести чашку опять же в курсе я объясняла девчонкам что вот эта часть которую мы сейчас будем выточки закрывать потом все это дело мы на отставляем когда будем вот уже на моделиру чашку вот она мы ее смоделируем сейчас да и потом все равно будем в конце проверять где нам добавить вот когда уйдет эта выточка, чтобы сейчас сейчас не заморачиваться потом промерим вот эту линию овальную да, линию каркаса мы промерим потом по чашке промерим по стану по отработанному да напоминаю уже тот который садится на нашу фигуру и потом если нам вот этот сантиметр не хватит мы как раз его добавим вот здесь вот и все у нас сядет хорошо ну что, я беру лист кальки и для начала перевожу чашку, девочки, я буду работать также вот условно рукой, просто показывая вам принцип, да, не уже не заморачиваясь, потому что естественно, когда я работаю вот уже с изделием, например, если я шью все это делается остро, точным простым карандашом, поликалу, все до миллиметра вырезаю. Сейчас я вам показываю просто принцип, чтобы вам было видно. Итак, перевожу вот эту чашку. Каркас, кстати, мы тоже подбираем, да, были у меня и уроки бесплатные на канале, и в курсе все это я объясняю очень подробно, как выбрать подгрудный каркас. Считаем, что все тут у нас отработано. Вот таким вот образом перевожу, допустим, у нас условное поколение декольте, вот такая, центр груди. В курсе как раз-таки при выполнении конструирования у нас вот здесь проходит тоже такая вот ось, она там должна быть. Ну, просто напоминаю вам. Так, вот это вот все перевожу это в область подмышечной впадины. Ну и давайте переведем в выточки. Вот так вот. Допустим, вот так. Дальше мы должны перевести вот этот уступ под бретель. Показываю как. Нижнюю выточку Ну, вот так вот надрезаем. Здесь я даже, кстати, запоминаю, здесь где-то один сантиметр, 2 миллиметра, потом не забыть, но это все опять же примеряется в конце по дуге гибкой сантиметровой лентой. Все сделаем. Я прям сразу могу вот этот раствор вырезать, он нам уже не понадобится. Так, здесь у нас центр. А своих девочек на курсе я всегда еще учу вот чему сразу. Вот смотрите, видите, когда это дело все вот в базе, в базовой основе, видно, да, где у нас середина, где у нас подмышечная впадина, где у нас каркас подгрудный. Когда мы начинаем уже мельчить и работать с деталями, когда мы начинаем моделировать. Можно потеряться. Поэтому я всегда ставлю крестик. Я крестиком обозначаю центр чашки, да, то, что у нас в середине. И всегда сразу обозначаю линию. У меня вот уже на автомате отработано, что красным я ввожу линию каркаса. Все, и вы уже знаете потом, да, в какую сторону крутить и не потерять положение деталей в пространстве. Ну и, например, зеленым я всегда делаю... Область подмышечной впадины, ну как пройма, пройма, давайте так называть правильно, да? И иногда могу синим отметить э, линию декольте, ну либо оставляю черным цветом. Все, теперь я не потеряюсь. Теперь смотрите, мы закрываем на, вот эту верхнюю выточку нагрудную, ну, прям вот так вот, не вырезаем. У меня здесь небольшой размер груди, я вообще строила это на себя, это моя базовая конструкция, поэтому с ней работаю. Но для большой груди принцип такой же, все то же самое. Так, и как я показывала раньше, смотрите, мы проводим, давайте заклеим, не мешалось. Это, кстати, идет еще вот отработка, перенос уступа под бретель на этапе отработки макета. Все равно вам сейчас это будет полезно. И теперь смотрите, вот к этой точке я как бы отстраиваю через нее такую горизонталь. Я ищу это положение в сторону. Вот так вот. И смотрите, для размера груди первого, второго здесь это будет сантиметр 4. Чем больше грудь, тем мы можем дальше увести. Опять же, это мы смотрим. По ширине грудной клетки какая ваша ширина груди опять же в курсе это все очень подробно ну вот опять, смотрите показываю принцип от 4 до 6 сантиметров сантиметров выводим в сторону вот у меня это 4 сантиметра для моего размера ставим новую точку и теперь выводим новую линию декольте это опять же отрабатываем макет потом смотрим я ее делаю немножечко такую вогнутую Теперь, смотрите, соединяем вот эту точку, начала каркаса, да, в середине, и теперь нашу новую точку уступа под бретель. И получаем вот такой вот вырез декольте. Можем свести еще круче. Но опять же, смотря, какого эффекта вы хотите, эффекта хотите добиться. Можно отрисовать эту линию по прямой. Знаете, для какого случая? Когда у нас вот этот вот фестонный край укруживая по линии декольте, потому что к фестонному краю мы потом вот эту деталь будем прикладывать ровно, да, к ровному краю. Поэтому здесь можно тогда вот отрисовать просто прямую линию. Это лишнее уже срежется. И отрисовываем новую линию проймы. Это тоже можно будет сделать по лекалу. Но у меня маленький размер, поэтому эта линия проймы вот такая вот. Кстати, если я не ошибаюсь, то у меня база была м -м, недоработанная. У меня, в принципе, не такая большая длина вот этого дуга каркаса. М -м -м. Мне кажется, я даже подснимала, то, что я сейчас смотрю по пропорциям. Здесь можно будет подснять мне, если бы я работала уже конкретно с бюстгальтером, тут, скорее всего, я бы опустила на сантиметр, да, и вот здесь бы дуга ушла тоже бы у меня. Это у меня база другая была, поэтому я сейчас просто вот так отведу, ну, сейчас мы все поправим начисто, сделаем вот это вот все лишнее. Так, просто я не помню, какую брала, и отрисовываем новую линию проймы. Если размер большой, то лекало тоже хорошо, все это, ну, по лекалу ложится. Все, вот это вот нам уже не нужно. Теперь смотрите, вот у нас центр груди. Теперь нам нужно найти вот эту линию рельефа. Девочки, я всегда, опять же, повторяю каждый раз, из раза в раз. Вот эти все рельефные линии красивые, положение вертикальных рельефов, горизонтальных, вот этих наклонных линий, мы ищем сами, исходя из нашего размера груди, исходя из нашего вкуса, исходя из этих пропорций. Когда мы делаем макет вот из бязи, мы на макете вот эти линии все находим. Или мы можем из кальки как раз-таки склеить вот этот макет чашки примерно тогда можно на манекене это смотреть можно перед зеркалом открутиться и искать вот эти линии наклон поворот отрисовывать и смотреть как нам больше нравится поэтому это дело вкуса я показываю, например ну, на себе как какое положение устраивает меня ну что если смотреть а, как раз таки по нашему эскизу либо по фотографии то вот от этого края, от середины косточки, да, ну, мы уходим где-то сантиметров на... Сантиметр на 3, наверное, вот здесь сюда можно уйти. Опять же, смотря какой размер, ну, давайте вот так вот, то есть мы уходим, да, по линии подгрудного каркаса, а вот с внешней стороны, с боковой, как бы, да, одна линия идет, ну, точка, вернее, вот эта вот как раз-таки из уступа под бретель, вот тут у нас будет бретель уже, вот она точка. Просто пока еще положение. А второе, второе положение, это как раз-таки противоположный край каркаса. Ну, вот так как размер у меня маленький, вот эта величина небольшая. И мы должны теперь уйти этими наклонными линиями куда-то вот сюда. Вот такими вогнутыми. Вот одна линия. Можно тогда увести пониже. Вот это вот так теперь ищется, да, на плоскости сначала. И потом вторую линию наклонную я провожу вот так, стараясь пройти через центр груди. Ну да, у меня из-за того, что размер маленький, здесь получается не очень такая большая вставка, но опять же она пропорциональная. Можно увести чуть-чуть пониже. Чуть-чуть. Но знаете, как стараемся не уходить от центра груди низко, не больше где-то сантиметра, может быть даже 8 миллиметров. Потому что если больше уйдем, потом у нас, ну, нам надо будет уже здесь все. Вот в эту точку, вот так вот, примерно так. И теперь при помощи лекала обводим начисто. Ну, вот как-то так, ищу нужное положение. Ну, здесь нужно соблюсти вот это вот, да, наклон. Начеркали, начеркали, сейчас будем все это дело переводить на чисто. Так, ну, в принципе, вот поликалу все хорошо ложится. Можно даже сделать более выпукла. О, кстати, хорошо. И у меня здесь уход, уход от центра груди где-то вообще тут 3 мм, что мне и нужно. А знаете почему? Сейчас еще вам один секретик расскажу. Вот она моя вставочка будет. Смотрите, если мы вот даже просто берем нашу заготовку и ну, не делаем никаких рельефов, вот просто сейчас чашечку возьмем и захотим сшить вот здесь по выточке, сточать эти стороны, ну, и все, получится у нас чашка, просто с выточкой. Видели такие без гальтеры. Вот если мы выточку стачаем до центра груди, то у нас будет образовываться такой, знаете, гвоздик, я называю, уголок. Поэтому нужно уйти, вот этот край сточать, вообще свести на нет аккуратно очень, и если э, грудь у вас большая, раствор выточки тоже большой. И как бы вот сделать просто бюстгальтер, э, вот эту чашку вернее, с одной выточкой не получится. Нужно будет, чем больше грудь, тем значит, больше выточек нужно сделать. Или лучше вообще делать рельеф, чтобы не было вот этих вот гвоздиков, острых концов, э, углов выточки, да? потому что это даже не сутюжится. Если у вас небольшой размер груди, тогда можно сделать стачать эту выточку и аккуратно все это утюжится, и этот конец сойдет на нет, и все будет аккуратно. Поэтому и здесь хорошо, что мы потом, вот мы когда сейчас дальше будем с вами работать, вот, уводить эту выточку в рельеф, то вот эта величина небольшая, на которую мы опустимся, она просто срежется. Это вот эта погрешность, которую надо убрать, и будет все хорошо. Так, дальше. То есть не боимся да, спуститься вот так вот ниже этого центра. Все сделали себе заготовку, нанесли рельефные линии. Что мы делаем дальше? Вот эта верхняя часть в принципе останется без изменений. Сейчас мы потом все это подпишем. Вот нам нужно теперь вырезать вот эту часть нижнюю нижнюю часть рельефа, вот этот край, и увести, то есть закрыть эту выточку. Мы ее закроем. Вот и здесь тогда откроется. Так, сейчас покажу. В принципе, мы можем начисто перевести наши детали для того, чтобы ну, уже посмотреть, да, не запутаться. Давайте в чистую. Вот по нижнему краю рельефа отрезаем. Выточку. Закрываем. Не дорезаю до конца для того, чтобы просто не потерять детали. Мне так удобнее. Подписываем декольте. Девочки, вот так на курсе я все это объясняю, мы каждую-каждую вот эту вот линию подписываем, чтобы потом не потеряться верхний рельеф, верхний рельеф. Так, ну каркас, понятно, что у нас отмечен красным цветом, пройма, все, заклеиваем. И теперь у нас и верхняя выточка, и нижняя, все ушло вот в этот рельеф. Теперь смотрите, верхняя часть у нас как бы, да, без претензий, все хорошо, ровно. Теперь нам нужно убрать вот этот уголок, про который я вам и говорила. Мы просто делаем аккуратно вот это вот сопряжение. И теперь смотрите, верхняя часть будет, она такая как бы вогнутая, а вот эта нижняя часть, она будет немножко как бы выпуклая. Вот смотрите, тут надо найти эту линию миллиметры. Вот, вот это мы подснимаем сопряжение делаем срезом, чтобы не было углов. Вот как бы здесь она начинается, линия идет чуть-чуть вогнутая, ну как бы капельку. И потом вот этот угол как бы сглаживается и не сильно выпукла, но и не по прямой, вот как бы чуть-чуть. Вот так вот ищется вот эти линии. Все. Вот это мы сейчас срежем, смотрите. Вот это мы сейчас срежем. Это то, что нам как раз позволит а, сделать этот рельеф плавным и гладким. Вот теперь я это обрезаем. Естественно, все эти линии потом расчленятся э, ну, на детали. Смотрите, сейчас я буду склеивать вот эту форму, вырежу по контуру, просто чтобы вы посмотрели, как оно на кальке смотрится. А вообще в идеале потом, смотрите, все это дело подписывается, каждый срез, расчленяется все это на детали. У нас будет чашка, смотрите, состоять из верхней детали, средней и нижней. И все это уже потом собирается сначала в макет, отрабатывается, да, а потом уже на ткань переносится, на кружево и на микрофибру. Так, смотрим. Когда я работаю с макетами, вот так, и кальки, пока ищу форму, мне удобно работать на колодке. Вот сейчас я буду склеивать, посмотрите. У меня есть колодка для влажно-тепловых обработок наших чашек. Когда у меня не было такой колодки, я работала на коленке. В прямом смысле этого слова. Коленочка у нас круглая, садишься на стульчик и все, на коленочке склеиваешь. Да, были и такие времена. Ну, вот теперь смотрите. Просто я не могу же сшить кальку, правильно? Я могу ее только склеить. Ну, и вот так вот. Просто посмотрим форму. Здесь раствор небольшой, но все равно будет видно. Так. И вот так вот заклеиваем все. Вот. А если мы работали с материалом каким-то, да, с той же бязью, вот это все сшивается или сметывается, потом еще аккуратненько. Кстати, на курсе опять же все подробно рассказано. Вот это показано, влажно-тепловая обработка. Потом сутюживается вот этот вот подгрудный участок, да, красиво делается. Центр, аккуратно сутюживается декольте, пройма. И чашка, прям вот девочки, не поверите, на глазах приобретает вот такую форму выпуклую, очень красиво волшебство получается вот насколько утюг нам нужен да так ну прям маленький маленький у меня размерчик такая чашечка ай получилось аккуратная так сейчас я обозначу эту линию вот здесь же будет шов потом ее будет видно вот так вот мы увели эти обе выточки, которые у нас были на базовой конструкции вот сюда в рельеф вот смотрите когда все это потом сутеживается в изделии то часто бумага естественно это нам не позволяет да то чашка становится объемной вот я думаю что сейчас видно Рельеф. Вот она средняя вставка наша, которая будет из плотного материала, да из плотного трикотажа. А нижняя часть и верхняя часть будет из кружева либо из выштой сетки. И верхняя часть еще будет выкраиваться таким образом, чтобы фестонный край кружева совпадал с линией как раз таки декольте. Ну что, меня все устраивает, причем даже до миллиметров тут все совпало, у нас все сошлось. Вот она получается такая чашечка. Потом, как мы делаем? После отработки вот таких макетов, опять же, девочки, кто уже давно со мной работают, знают, да, что все это расчленяется на детали. Вот такие, давайте покажу уже, просто чтобы закончить данный урок. Ай, думала оставить вот здесь, чтобы не потерять. Вот смотрите, потом все это вот так вот разводится разрезается на детали, обязательно делаются припуски ко всем срезам, там где-то нужно, в зависимости, опять же, от способа, каким мы будем обрабатывать срезы. Ну и вот таким образом заготавливаются наши лекала. Все, друзья, мы смоделировали с вами чашку бюстгальтера, как у Виктории Секрет. Работали мы с вами на основе моего курса, флагманский курс «Твое идеальное белье», где показано подробнейшим образом конструирование базовой основы, а также моделирование и пошив бюстгальтера на каркасах. А я с вами прощаюсь, с вами была Ольга Дьяченко, канал «Ближе к телу». Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок нашего канала. До встречи в следующих видео.